Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Если вы играли в Sims Medieval, то вы, наверное, видели вот такие движения, которые совершают Яковиты и Петериане во время молитвы. Вам было когда-нибудь интересно, что значат эти жесты и почему они молятся именно так? За все 10 лет существования игры никто так и не дал ответа на этот вопрос. По крайней мере, я не нашел. Это именно тот вопрос, который не дает тебе спать в 3 часа ночи. И вот в одну из таких бессонных ночей я пошел к холодильнику, открыл дверцу и вдруг меня осенило. И я все понял, я нашел ответ на вопрос. Готовы узнать? Сразу предупреждаю, что это лишь моя теория. Итак, начнем с того, что и Эпитерианская Церковь в Sims Medieval это две конфессии одной религии, которая поклоняется смотрящему, богу вселенной Sims. Смотрящий это ты игрок. Хоть напрямую это нигде не говорится, но об этом нетрудно догадаться по игровой информации. Яковицкая церковь полагается на то, что смотрящий мстительный бог, в то время как петрианская, что смотрящий любящий бог. Вот что если две эти ветви существуют, потому что игроки в Sims бывают двух типов, те, которые любят мучить и убивать своих симов, именно такому смотрящему и поклоняются Яковиты и те, которые любят и заботятся о них. М? Вот раньше я думал, что это просто банальная пародия на католичество и протестанство, но на самом деле все куда глубже. Яковиты запугивают жителей, угрожая им, что смотрящий, то есть мы игрок, покарает их за их грехи. Они верят, что все предопределено, и все в этом мире подчиняется только злой воле смотрящего. В то время как петериане предпочитают мирную проповедь и ищут связь со смотрящим через долгие размышления и молитвы. Вот если мы посмотрим на иковитов во время молитвы, то они воздевают руки к небу и долго водят ими в воздухе и устремляют взгляд к небу. Но к небу ли? Если посмотреть на иковита во время молитвы под определенным углом, то можно увидеть, что он смотрит на пломбоб и ему воздает свои молитвы. Пломбобу? который управляет его жизнью. А петрианец водит руками перед собой, будто бы пытается что-то нащупать, что-то найти, а найти он хочет Смотрящего, установить с ним связь. Ну что за бред, спросишь ты? Подожди, подожди, сейчас объясню. Вот что если петриане догадываются о том, что они в видеоигре, и знают, что их жизнь возможна, потому что Смотрящий сейчас сидит за своим компьютером и смотрит за их жизнью, и управляет ей. И они пытаются нащупать экран монитора, чтобы прикоснуться к миру смотрящего, установить с ним связь. И в подтверждении этой теории говорит тот факт, что они всегда поворачиваются лицом к экрану. Вот это да! Да? Ну или просто они пытаются повторить движение мышкой, который совершает игрок. Что ты думаешь об этом? Как тебе теория? Напиши в комментариях. Если понравилось видео, ты знаешь, что делать, лайки, подписки. Удачи тебе и не погуби своих симов. Пока.